Здравствуйте! В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и расчет брагоперегонных аппаратов. Брагоперегонные аппараты служат для получения спирта сердца. Для его получения применяют обычно одноколонные брагоперегонные аппараты. Колонна состоит из двух частей. А. Колонны укрепления спиртовой и B колонны истощения, выварной или брожной. В аппарате имеется дефлегматор D и холодильник H. Работа аппарата протекает следующим образом. Брашка насосом по трубопроводу 1 подается в дефлегматор D, где нагревается конденсирующимися водно-спиртовыми парами. Подогретая брашка поступает на верхнюю тарелку выварной колонны Б. При стекании по тарелкам выварной колонны из брашки вываривается этиловый спирт. Греющий водяной пар поступает по трубе 3 в кубовую часть колонны. Освобожденная от спирта брашка, барда, удаляется по трубе 2. Ввода на спиртовые пары Поднимающиеся с верхней тарелки выварной колонны поступают в спиртовую колонну, где укрепляются при взаимодействии с флегмой, стекающей в этой колонне. Флегма образуется в дефлегматоре D. Продукты перегонки водно-спиртовые пары поступают в холодильник H где, конденсируясь, образуют спирт-сырец, отводимый по трубе 4. Трубы холодильника охлаждаются водой, поступающей по трубе 5. Спирт-сырец содержит все летучие примеси этилового спирта, этанола, имеющегося в брашке. На слайде представлена монтажная схема брагоперегонного медного аппарата. Колонна – Аппарат имеет в спиртовой части 14 ситчатых тарелок, а в вываренной части 19 одноколпачковых тарелок, дефлегматор двухбарабанный. Несколько труп верхнего барабана охлаждаются водой. Холодильник комбинированный. Верхняя часть трубчатая служит для конденсации паров сердца нижнее змеевиковая для охлаждения конденсата пробный холодильник 5 контролируется содержание спирта в отходящей барде на схеме показано также вспомогательное оборудование брагоперегонного аппарата далее рассмотрим расчет брагоперегонного аппарата Количество летучих примесей этилового спирта, этанола, в брашке и сердце невелико. Поэтому при расчетах принято рассматривать брашку как состоящую из смеси двух летучих компонентов, этанола и воды. Однако следует иметь в виду, что как летучие, так и нелетучие примеси оказывают некоторое влияние на положение кривой равновесия системы этанол-вода. Нелетучие примеси брашки оказывают высаливающее действие на этанол. Если, например, мы имеем меласную брашку с содержанием сухих веществ 5,56%, то при крепости Брашки концентрации этанола в Брашке 8 массовых процентов содержание спирта в парах будет равно 47,86%. В чистом водоно-спиртовом растворе при крепости в жидкой фазе 8% массовых крепость паров спирта должна была бы быть 47,6%. Однако присутствие в бражке сивушного масла, как показали исследования Митюшева, наоборот, уменьшают летучесть этанола. Первое. Определение флегмового числа. Расчет брагоперегонного аппарата начинают с определения флегмового числа. В. Значение минимального флегмового числа определяют по формуле, представленной на слайде. Если поступающая в колонну брашка имеет температуру кипения Т, кипения, то x нулевое соответствует содержанию в ней спирта. Если же брашка не догрета до температуры кипения, то на тарелке питания верхней тарелке выварной части колонны происходит укрепление брашки за счет конденсации водно-спиртовых паров, поступающих с ниже лежащей тарелки. Для определения концентрации спирта в жидкости на питающей тарелке предложено несколько методов отличающихся между собой точностью. Для технических целей можно воспользоваться графическим методом. На горизонтальной оси графика отложено количество тепла в килокалориях, которое необходимо для нагревания 100 килограмм брашки до температуры кипения. На вертикальной оси содержание этанола в массовых процентах, в жидкости на тарелке питания. Способ пользования графиком следующий. Зная температуру брашки, определяем теплоту недогрева по формуле, представленной на слайде. Эту величину откладываем на оси абсцисс. Из найденной точки проводим вертикаль до пересечения с кривой отвечающей концентрации спирта в брашке. Из точки пересечения проводим горизонталь до пересечения с осью ординат, на которой находим концентрацию этанола в жидкости, кипящей на тарелке питания. Метод определения температуры кипения жидкости на тарелке питания, отличающийся большей точностью, разработан Хариным и Доморецким. Найдя концентрацию спирта на тарелке питания Х0 по таблице фазового равновесия системы этанол-вода, определяют величину Y0 а затем вычисляют минимальное флегмовое число ВМИН. При минимальном флегмовом числе ВМИН расход тепла на брагоперегонную аппарат будет минимальным. Однако при этом число тарелок будет велико, поэтому действительное флегмовое число В должно быть больше, чем vmin. Принимают V равное v min умноженное на бета. Коэффициент бета может колебаться в пределах от 1,1 до 2. Обычно принимают бета равный 1,5. Определив флегмовое число, можно составить материальный и тепловой балансы брага аппарата. Пункт второй расчета. Материальный и тепловой балансы перегонного аппарата. В таблице на слайде представлен материальный баланс перегонного аппарата. Для удобства баланс составляют на 100 кг брашки, поступающей на тарелку. Масса барды при обогреве открытым паром слагается из массы конденсата пара. P, и остатка после выделения из брашки летучих веществ r очевидно что r равно m минус d то есть масса брашки минус масса паров спирта сердца уравнение материального баланса будет иметь вид представленный на слайде на основании материального баланса составляют тепловой баланс который представлен таблице на слайде. Также в таблице представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Расход тепла Q7 для колонны покрытой тепловой изоляцией принимается равным 200 килокалорий или 840 кДж на 100 кг брашки. На основании данных, приведенных ранее в таблице теплового баланса, составляем уравнение теплового баланса. Оно представлено на слайде. Неизвестным в этом уравнении являются масса греющего пара, масса паров спирта сердца и масса выделений из брашки летучих веществ. Решая систему из трех уравнений с тремя неизвестными, определяем массу паров спирта сердца, массу выделяющихся из брашки летучих веществ и расход пара П на 100 кг брашки. Третий расчет. Расчет числа тарелок брагоперегонного аппарата. Для определения числа тарелок воспользуемся графическим методом, предложенным КЭБом и ТИЛе для бинарных систем. Метод заключается в построении линий равновесия, рабочих линий и ступеней концентрации теоретических тарелок. На слайде показано построение для спиртовой колонны. Кривая равновесие системы этанол-вода строится при помощи таблицы с данными о равновесии системы жидкость-пар системы этанол-вода при нормальном давлении. А рабочая линия спиртовой колонны проводится согласно уравнению колонны укрепления. Уравнение представлено на слайде. Построив эту линию, проводим далее ступенчатый график для нахождения числа теоретических тарелок. Рабочая линия выварной колонны (колонны истощения) в случае обогрева открытым паром строится по уравнению, представленному на слайде. Задаваясь двумя значениями x, по этому уравнению находим соответствующие значения y и по ним строим рабочую линию выварной колонны. Величина g равна p деленная на 18, где p найденный ранее расход пара, а 18 это его малярная масса. Количество молей l большое складывается из трех величин: l1 потока бражки, L2 потока флегмы, приходящей из спиртовой колонны, и L3 потока конденсата пара, израсходованного на нагрев бражки. Для того, чтобы найти величину L2, нужно разделить массовое количество бражки на ее среднюю малярную массу. Формула представлена на слайде. Для нахождения величины L3 Найденную выше теплоту недогрева бражки Qn делим на молекулярную теплоту конденсации водяного пара r. Формула представлена на слайде. Если колонна обогревается закрытым паром через кипятильники, то уравнение рабочей линии выварной колонны будет иметь вид, представленный на слайде. В этом уравнении u малое это отношение m к d. Прочие величины известны. Для этого случая сделано построение на рисунке, представленном на слайде. Чтобы получить достаточно точный ответ на вопрос о количестве необходимых для перегонки теоретических тарелок, необходимо сделать построение в большом масштабе. Однако Однако построение ступеней концентрации для области низких концентраций все же не будет точным. Поэтому для нижней части выварной колонны, где концентрация спирта изменяется от 4 до двух мольных процента, количество необходимых теоретических тарелок определяется по уравнению, Сореля-Харина, которая представлена на слайде. Найдя число теоретических тарелок, определяем число реальных тарелок. Для этого число найденных теоретических тарелок делим на КПД каждой тарелки, который может быть принят для брагоперегонных аппаратов равным 0,5. Четвертый расчет. Расчет и определение основных размеров колонны брاغа-перегонного аппарата. Основными размерами брага-перегонного аппарата являются диаметр колонны D, большое внутреннее, и ее высота. Для определения высоты необходимо знать число тарелок, которое мы нашли ранее, и расстояние между тарелками h малое. Для определения диаметра колонны D внутренние находит максимально допустимую скорость пара-омега-пара в метрах в секунду в полном сечении колонны, которая определяет оптимальную производительность аппарата и которая находится в функциональной связи с расстоянием между тарелками H в миллиметрах. Для нахождения омега и H Предложен ряд формул. В спиртовой промышленности для колпачковых тарелок получили распространение формула Стабникова и формула Киршбаума. Формула Стабникова предложена на основе опытов PV и Бекера, произведенных на колонии с диаметром внутренние 450 8 мм, с раствором концентрации спирта 35% малярных. Формула имеет вид, представленный на слайде, где Z – это глубина обработажа в миллиметрах. Это же уравнение может быть применено и для ситчатых тарелок. Формула Киршбаума получена на основании экспериментов, проведенных в колонне диаметром до да внутренней 400 миллиметров. Перегонке подвергалась ввода на спиртовая смесь крепостью 50 массовых, и было предложено уравнение, которое вы сейчас видите на слайде. Видео посвященное конструкции контактных устройств, то есть тарелок, брага ректификационных и брагоперегонных перегонных аппаратов есть на канале. Вы можете посмотреть это видео, перейдя по ссылке в описании. В опытах Киршбаума глубина барботажа Z оставалась постоянной и равной 30 мм. Уравнение Киршбаума может быть применено также при вакуумной перегонке. Для определения скорости пара в метрах в секунду в полном сечении колонны применяется также уравнение Саудерса и Брауна, которое представлено на слайде. Найдя по одной из приведенных формул допустимую скорость пара-омегапара в полном сечении колонны, определим диаметр колонны D внутреннее из уравнения, представленное на слайде. Максимальный объем паров в метрах в час может быть найден из уравнения, представленное на слайде. Максимальный объем пара будет в нижней части колонны. Высота колонны H, если известно число тарелок N и расстояние между тарелками H малое, будет найдено из уравнения, представленного на слайде. Спасибо за внимание. Вы посмотрели видео, посвященное брагоперегонным аппаратам, их устройству, принципу действия и расчету. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч!